Всем привет! Это Универ с тобой, Аурелия Сташкова. И, как всегда, наши корреспонденты собрали для тебя самые интересные и актуальные новости. Смотри сегодня. Вот того благо. Студенты Юрпака КФУ провели благотворительную акцию. Английский за неделю легко. КФУ планируется создание летнего лагеря английского языка. Казанский федеральный уже давно известен далеко за пределами России, и его популярность среди мировых вузов растет из года в год. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на парадный вход университета. Что не день, то новая делегация.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 Казанцев приглашают на фестиваль «Красок». Арт-фестиваль пройдет 15 мая в 16 часов на территории парка Кырлай. Вход свободный и без возрастных ограничений. Каждый год в России умирает около 20 тысяч ВИЧ-инфицированных, большинству из которых нет и 40 лет. Вопрос распространения вируса особо остро стоит в молодежной среде. А социальные акции, призванной привлечь внимание общественности к этой проблеме, расскажет Диана Вакиан.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 Как гласит народная мудрость, доброе дело питает и душу, и тело. А чтобы попробовать целебный эликсир добра, порой достаточно протянуть руку, что и сделали студенты юридического факультета КФУ. О том, как одно маленькое дело помогает в большой беде, наш следующий сюжет.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 Существует интересная татарская легенда, как двое неусидчивых сыновей превратились в птиц и навсегда покинули родной дом. По мотивам притчи впервые в Казани был поставлен мюзикл, на котором талантливые дети раскрыли зрителям всю тайну страшного проклятия. Подробности далее. Самые талантливые дети Казани, лауреаты всероссийских и международных конкурсов объединили свои старания в общем мюзикле, открыв для себя нелегкий труд актерского мастерства. Музыка, костюмы с татарским орнаментом, современные народные танцы и прежде всего интересный сюжет по мотивам татарской легенды САК-СОК, в которой затронуты проблемы семьи, взаимопонимание детей с родителями и все то, что так интересует современное подрастающее поколение. Идея этого уникального проекта принадлежит студентке Казанской консеренции. Наш мюзикл основан по мотивам древнего татарского боита «Сок и сок». Это боит о двух братьях, которые за непослушание были превращены в двух птиц «Сок и сок». В нашей сказке, в отличие от баита, появляются новые герои, немного комичные и мистические. Это чертята и колдун. Вот. И наш Мюзикл оканчивается, конечно же, хэппи-эндом. Юные актеры исполнили сложные вокальные партии под композицией исполнительского состава детской школы искусств имени Балакирова и оркестра «Сфорд Сандом. Музыка для проекта была специально написана молодым татарским композитором Ильясом Камалом. По признанию участников, для них этот проект стал сложным и ответственным. Для многих первым. Это мой первый музыкл. Я больше работал в жанре симфонических произведений, а также камерной, инструментальной, вокальной музыки. Это не сложно, это мне интересно. Я с удовольствием принял приглашение участвовать в этом проекте. Без нас этого мюзикла бы не было, потому что мюзикл – это в первую очередь песни, музыка, слово, действия, а без оркестра нет ни музыки, нет ни песни. Проект направлен на благотворительность. Его зрителями стали дети из детских домов и центров приемных семей. Маленькие артисты вели себя уверенно, а в некоторых моментах просто профессионально мне все очень понравилось я хочу сказать всем всем всем кто выступал огромное спасибо это ничего этого ничего бы не было если бы не эти люди все говорят что очень долго готовились, но по моему что мы не очень долго и готовились Ну, несколько главные актеры готовились наверное больше месяца но мы готовились вот как-то несколько 2. дней не знаю две недели много зрителей и все смотрят внимание только на нас в завершении мероприятия участники были награждены памятными подарками. Юные зрители были глубоко впечатлены увиденным и не хотели расставаться с героями, которых уже успели полюбить. Дети выступали для детей. В этом и заключается уникальная черта проекта. Аделия Мухаммедовична Ленардо Влетьяров, Универньюз. Интенсивное изучение английского языка, экскурсии по лабораториям Казанского, Федерального и многое другое ждет всех, кто захочет стать участником летнего лагеря английского языка КФУ. А какие еще сюрпризы ждут юных полиглотов, этим летом узнаем далее.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 звони по номеру, указанному на экране. Анастасия Иванова, Ленарда Влитяров, Универньюз. На сегодня это все. Пока!